Да, год похоже. Так, вот такая у нас погода здесь. С утра дождь идет, капает, гадость вообще отвратительно. И вот там, вы видите, вдалеке какой-то свет горит. Это я так понимаю, что лодки стоят большие в Маригот Бэй. То есть это французская часть. Ну, сейчас зайдем туда посмотрим. Ну, мы уже почти совсем близко. Морегот Бэй. Красивый такой сейчас у нас восход. Как-то удивительно немного кораблей здесь стоит. Вообще не понимаю. Вот вообще реально мало, несколько штук. А Вот если посмотреть туда, там видно остров, это Ангела, бывшие английские территории. Вот куда-то вот там стоит. Вот видите, вот там кораблик и вот к нему мы сейчас и направляемся где-то вот там я так понимаю мы и будем стоять сейчас Пошла, да? Я сейчас вывалю до первой метки, ты потом зафиксируй просто Первый. и все. Ну что, утренний кофе? Сладенький. А то что я уже заебался ездить. эта часть вообще выглядит нафиг все разрушено после урагана Ирма два года назад Сначала давайте я вам расскажу небольшую предысторию, что с этим островом произошло и немножечко информации собственно об острове, пока мы будем ехать на берег. Итак, Сан-Мартен находится на севере Кариб, где-то между э, Пуэрто-Рико и островами Антигвы, Барбуды, то есть ровно посерединке. Э, разделен он на две части, Сан-Мартен, который французский и Сан-Мартен, мартин -Мартен, который голландский. Общая площадь острова 87 квадратных километров, из которых 53 квадратных километра это французская часть и киндамов of 34 квадратных километра. Теперь касательно населения, в французской части живет 36 824 человека и в голландской части 40 917 человек по данным 2009 года. На французской части столица Маригот, на голландской части Филипсбург. А теперь касательно акваторий. То есть основные бухты, которые находятся на французской части, это Маригот и чуть-чуть севернее. Ну и на голландской, части, на голландской части те, которые ближе к Филипсбургу. А есть внутренний водоем, который также разделен на две части между французской и голландской территорией. И есть мосты, которые позволяют заходить в эту внутреннюю акваторию с французской части и с голландской. И мост посередине тоже разводной, который позволяет переходить из одной части на другую. Сейчас мост на французской части не разводится, он сломан. Поэтому люди, которые захотят зайти на французскую часть, нужно будет заходить с голландской. Глубина в канале на хайтайд 2 максимум 2,20 метра, поэтому для лодок с большой осадкой туда пройти не получится, но если мы говорим о голландской части, там в принципе глубины достаточно большие и на лодках с большой осадкой можно совершенно спокойно попасть. В 2017 году остров был практически полностью разрушен урагам, ураганом Ирма. Во время урагана погибло 11 человек, это уже было по репорту 2018 года. Ирма был ураган пятой категории, то есть в основном он разрушил французскую часть и по количеству разрушений была оценка порядка 3 миллиардов долларов ну и естественно после этого урагана здесь стал остров достаточно известен тем что сюда люди приезжали за покупкой разбитых лодок после урагана и их восстанавливали и потом сейвили то есть иногда у некоторых получалось это достаточно удачно вот мы сейчас заезжаем в канал вот видите, спереди идет с правой стороны заправочная станция и есть яхтенный магазин. И именно в этом яхтенном магазине делаются чеки. То есть проходятся все таможенные процедуры. А здесь по краям находятся всякие разные небольшие магазинчики, в которых проходят яхтенный сервис и прочее. прочее, прочее. Живут люди. А вот мост, это, он находится на французской стороне. И вот вы видите, он открывается. Хотя сейчас он не открывается, потому что у них какие-то там территориальные разборки. Поэтому с этой стороны французской под мостом пройти нельзя. А теперь посмотрите, что с находится. Вы видите вот эти все разрушенные дома. Это как раз то, что было здесь развалино ураганом Ирма. На углу находится подъезд и слева. И если вы обратите внимание, какое количество лодок стоит без мачт. Вот. То есть большинство этих лодок, скорее всего, можно купить, потому что после урагана они продаются за совершенно адекватные деньги. И большинство этих лодок, скорее всего, никогда не будет более восстанавливаться. Вот вы видите, там валяются лодки на мелях огражден а, проход и вот там находится мель туда заходить нежелательно даже на тузики сейчас мы заходим в самую жилую зону самая защищенная если бы французская часть была открыта может быть мы здесь бы заходили а так сюда можно зайти только с голландской части там два моста, которые нужно пройти. В общем, мне кажется, это полная чепуха, поэтому мы стоим снаружи. Это менее комфортно, чем если бы мы находились здесь. Ну, в принципе, вполне для нас достаточно и хорошо. Увидите, как здесь все разломано, разрушено. Такая мини-марина. Здесь стоит несколько лодок. Есть некоторые чартерные лодки, но я не уверен, что они отсюда выходят вообще. Тоже последние ирмы. Вы посмотрите, сколько там дальше всего разломано. Вот вы видите здания, которые стоят. Такое впечатление, как будто ураган прошел буквально вот вчера. Хотя с момента прохождения ирмы прошло уже два года. Вот такая здесь печальная картина на французской части острова Сан-Мартен. Французская часть, вот увидите, как она выглядит. То есть все достаточно печально, инфраструктура разрушена. И я не уверен, что в ближайшее время она будет каким-либо образом восстановлена. А Вот, собственно, и то, как Ирма выглядела вблизи. То есть вот вы видите, здесь все такое достаточно заброшенное. Вот такие вот разломанные крыши. Ну и, соответственно, заброшенные отели и рестораны. С такой... Барная стойка такая, дорогая, видимо, когда-то была из дерева сделанная. Камень, Где? Ну, вон а, каменные камень. столешницы. Ну все, конечно, здесь пришло в полный упадок. Аквариум, в котором, видимо, плавали лобстеры. И так они, наверное, там и умерли. Даже вон крыши, смотри, последний. Да-да-да, который... вон даже если сюда посмотреть, там видно, как все развалено. Хотя это, я так понимаю, еще все жилое. Да. кто-то кто не чинит да. стоянка такая небольшая я не знаю что здесь с глубинами думаю что мелковато а вот здесь когда спирца выходишь мусорные баки для того чтобы выбросить мусор марина для больших лодок такая непонятная такая задрыпанная ужас большая парковка такая здесь терминал находится вот видите там вдалеке это отсюда можно поехать на санбарт и куда-то там еще на ангилу два направления ну что ж на чем мы остановились я считаю что нас ждут а чем а тебе вот это, год. не тенечек? А нет, нет, я согласен. Здесь а зато с видом? Не, это первая линия, смотри. Ты ну, все ну, видишь. Первую линию, значит, первую линию. Дина, что это за книжка такая? А вот там, если ты приблизишься, ну, есть да. такой ящичек синий-желтенький. Это Free Library. Туда там оставляют бесплатные книги. Кому что не нужно, кто что уже прочитал. И там очень много всего крутого данной. Ну вот я взяла себе Cultural Landscape. Офигенная книга. 2014 года, вся цветная и на интересные темы. Ну, ты посмотри, оглавление покажи, будет понятно тогда, о чем и почему я ее выбрала. Ага, -а -а, прикольно. И качество предоставления информации вот такое. Структурировано. Структурированное. Сан-Мартен был э, разрушен ураганом Ирма, который прошел два года назад. Хотя уже прошло достаточно большое количество времени, все равно видны очень серьезные следы влияния урагана. Смотрите. Это вообще стандартный вид в любом... О, замочек даже закрыто, наверное. Вот так вот выглядит... Там был пожар. Вот так вот выглядят куча... Огромное количество различных мест на этом острове, к сожалению. Но природа берет свое, они, видите, зарастают. Это полностью разрушенные места. Идем дальше. Ага. Форда. Ну что ж, посмотрим, что здесь интересного. Так, вот внизу марина. Там в конце наша лодочка стоит. И лодки вот так вот идут. Стоят на ровной воде, между прочим. Не качают. А вот это, это внутренний водоем. Там вдалеке мост. Это как раз переходной мост между голландской и французской частью. Там тоже можно стоять. Там вдалеке голландская часть острова. Смотрите, какие здесь находятся деревья. У этих деревьев такая развитая корневая система. Причем что самое интересное, что эта корневая система... О, ух ты. Это корневая система развивается в тех местах, которые поддерживают дерево от падений. То есть можно посмотреть, что ветер на это дерево дул сюда, и вот эти вот корни держат его в обратную сторону. А та часть, которая ветреная, корневая система очень неразвитая. То есть такие маленькие пенечки и все. А основная корневая идет на другую сторону. Вот такая вот интересная история с деревьями. Ты пошла искать животинку. на поганель едем смотреть на самолеты и трогать их за хвостик да. а может пушка может посмотреть на расписание билетов этих самолетов что всем приедем а там никого нет что то я сказал каждые 20 минут правда ехать. каждые 20 минут самолеты я не знаю. Там не все смотреть Вот мы переехали сейчас с французской на голландскую часть, нету никаких чекбой, это просто флаги висят Поездка нам обошлась 8 евро на человека здесь ехать там 5 километров наверное. А вот здесь это самый известный пляж на сан-мартене на который садятся самолеты и их можно трогать прямо за пузик и собственно вот место куда эти все самолеты садятся. Барчик, море, песок, дорога, по которой ездят машины, и она завалена песком, потому что дует все время ветер. Самолет летит на посадку. Ща будет круто, очень классный пляж, мне очень нравится. Можно их за хвост трогать такой. Хоп, и поймал. Это цветает. Уже надоело. Да, Диночка? Нет. Я на пляже не лежала. Я только недавно думала, реально больше, чем вот. Зачем а тебе на пляже? Ты на пляже живешь. Нет. С гидроплатформой. Открыла себе и купайся. Там нет, нет темы загорать. Так тут тоже нет темы загорать. Есть. что так, Дина как... этот большой, да? Будет, когда он взлетает. Это из таких, которые реально большие садятся. Прикольно, нравится. А вот это местных авиалиний пошел на всплет. Это вот тот, который выпендривается, он даже не останавливается. У него нет времени на остановку, он сразу потеряет. Да-да-да. Причем такой, не Лови! Он уже идет частный джет какой-то на всплек. Muito nessa tráfica que Черного дыма летит. Вообще тут всех поздувало этим керосином горешим. О, коврики повыдувало. Все сдуло. Все сдуло. Прилетает большой? Да, я сейчас буду хватать удачу за хвост. Почесать самолету пузика. Ну или так. Смотри, тут кажется, кто-то так... тоже это О, Розовые трусы. Завидую. Это фильм про ковбоев. Этот идет на взлет. А этот стоит и ему мешает. И Останется только один. Они уже достали свои кольты. Остросюжетно. Каждые 5 минут. Но... те, которые большие, прикольные. Все прикольные. Маленькие тоже прикольные. Давай. Это не ко мне, вопрос давай. Это тоже большой. А Это мы сейчас поймаем. А ну. Заквозь. Дина, готова? Стой, стой, куда вот ты бежишь? большой ничего себе это не лужа это у него от колес дым от колес дым да это большой это, наверное, самый большой, который здесь садился. Монстр. Такие большие самолеты садятся. Это выглядит, ну, вот очень эффектно. Пипец просто. Огромное, огромное. Дымом такой грохот рев стоит. Круто. Ну что у нас ведро? ликуешь Угощайся. Очень говришь. Ну что, я считаю, что это ведерочка мы сейчас должны допить. Это просто допить, это просто вопрос чести. Осушить. А пока, осушить. А пока я буду в тебя бросаться льдом. Ну. Ай, ай. вот готов тут есть такая тема короче э -э, он сейчас газанет, а он стоят пацаны и держатся крепко руками за забор чтобы их не оторвало дина держи сейчас дует все Я поймал. Шорт спас? <сорщит> <Эта> Штука. <сорщит> песком завалила, да? <сорщит> да? <сорщит> ну все, теперь мы видели все, да? <сорщит> а партия не сдул не Нет. Я... Так. так я вон весь, смотри, закиданный песком, весь прилипло а все. А да. Больно. <сорщит> <сорщит> <сорщит> так, -с. waterline. Конечно же мы... Конечно же, конечно же, мы идем на уровень воды. Вот, например, лодка лежит. Вот у нее мотор Ямаха торчит. Нормально. Разбитые лодки. Да ужасно. все печально выглядит. Да. А вот интересно, их же ну, многие восстановить нельзя. Как их теперь Обязательно должен быть же естественно розовый. Естественно розовый. Я не знаю, но это какая-то авиакомпания. Ладская. Но это название авиакомпании, понимаешь? Ну и машины, естественно, после ураганов и прочих радостей. Мы типа этой дороге, и вот внимание, что мы видим? Горные дикие козлы. Козлятина здесь живет. Хоба. Вот тут холодно. здесь куча всяких сыров, но пахнет кондитерами. В кесо, кесо это сыр. Типа в случае emergency, я спрячусь в сыре. Не, я молюсь Чизосу. О, прямо какой нарядный Розовый Класс, ладно, все, идем дальше, нет времени объяснять Надо так вот хотеть Читать кетчуп Ну что, давайте что-то закажем А что мы сидим трезвые, как дураки Вот есть мажита, а есть каперинья А есть вот Смотри, мажита О, мажита Мажита не, может это тоже хорошо, Маргарита. У меня когда-то в детстве был бультерьер. Так вот у этой собаки была такая фишка: если он идет и гуляет, и вот он увидел что-то, что он хочет укусить, он не идет сразу укусать, он куда-то убегает, а потом, когда никто его не видит, он разворачивается и быстро-быстро бежит, чтобы это укусить. Так вот мы прошли мимо этого бара, увидели Happy Hour. Прошли вперед, а потом как побежали и заказали себе махито. Принесли махито. Так, happy hour. Одно заказываешь, приносят два. Одно заказываешь, приносят два. Одно заказываешь, приносят два. И один и так. А ты ужрешься в Буратино. Врусные вам напитки были. Они еще есть. И еще будут. Нажрался в говно, да? Короче, сейчас нам принесут еще вкусняшки. Мы со Славой заказали ребра. Все остальное, то, что здесь заказывали, наверное, несъедобное. Я не знаю. Вот и ешь свою рыбу. А мы поели мясо, уже похудели. Так не надо было ходить только пешком. Ну вот, наконец-то нам принесли еду. Лобстер суп или что это у тебя, КОНГ? А? Клэм Что? Клэм Чаудер. Клэм Чавдер. Да, я понимаю. Сфотограф. Ребра! А у тебя что? Махи-махи. Махи-махи. Ну и это, естественно, салат. с Лососем и вот лосось. Нормально. А сейчас мы это все сожрем. Там центр города. Центр города Пойдем в на так, смотрим, что нам может из местного предложить. Это улица. Швейцарские часы. Убло. Хублот. Убло. Я когда. Куда? В убло. Ничего себе. Королевский гестхаус на дуч территориях. Но здесь выглядит как будто город умер, знаешь. Это не лети на свет. Нужно каким-то мистическим образом выехать. А чё, нормально есть шанс прогуляться? А если пешком, сколько идти? Вот интересно. По времени. часа. Километра. А в полтора часа? Улица опять очередная, без ничего. Мы только что увидели автобус, который идет отсюда, из столицы Дуч половинки, в столицу Френч половинки. И вот мы сейчас пытаемся найти, куда он повернул, потому что проехал автобус, который идет в Филсбург в Маригот. Подожди, вот еще один идет. А вдруг? Праздничная и нарядная улица у нас какой-то ебучий квест найти дорогу домой но мы здесь проезжали кстати репаблик Банк. ну их может быть не один а вот это похоже на наш автобус да байзвей давай нет я предлагаю перебегать это хотя бы надежнее перевиться Вица мы будем просто ловить есть кузаны есть Дрищі пузони. А тут прямо тренажерный зал такой We don't use machine, we are machines а. Интересно, почему здесь, на голландской стороне Они используют только английский язык Вот это вот мне непонятно вообще Здесь все на английском языке, абсолютно Мы приехали и уже в Маригот Бэй. А где мы находимся вообще? Вот там, наверно. Окей. Где мы? Туда. Туда. Который а -то пиццу делает. Да ладно. Да. Он открыт. Ты просто кидаешь деньги и получаешь пиццу. Офигеть. Смотри. Пекарня. Найс. Машинка платишь, получаешь. На выбор, Хова. Сережа решил купить пиццу в этой адской вендерной пицца машине. И самое офигенное в этой истории, что здесь нет людей. Женщину вынули, автомат засунули. Ну... Как в общем так. Мы решили, что необходимо использовать этот. Я потому... так понимаю, что нам сейчас абсолютно по барабану какую пиццу выбирать, ну потому что, во-первых, мы не голодные, во-вторых, скорее всего, мы ее есть не будем. Да. Тогда возьмем вот эту за 9,90. Бери самую дешевую, тебе только посмотреть, как она работает. Значит, первое. Засовываем бабло. Не, не, не, не первое. Нужно потакать. Уже с еврики. И доллары стоит. Так. Короче, нужно пихоть. Да он доллары не возьмет. Даже... Доллары не берет, у него евро. Нет. На, забери свои. На, выбросил свои бумажки. Забери их нахрен свои зеленые. Не Мне... знаешь, что такое евро? Мне на. нет, сиди, евро. Голодай. Будем голодать. Он так тебе и сказал, голодай. Выбросил деньги прямо на пол доллара. Очень обидно. Более. Yeah. Вот там. Ну что, будем пробовать такие штуки? Да, конечно, обязательно. Ну oh, да? Да. Я <смех> обрадовал. Я опять тупо. Аминь? Я на 5. We want to buy it. Yes. <смех> а сколько их нам надо? Я не буду. А что, я буду? Ну я, ну, я, я, ну, я могу съесть. Мы возьмем индушинные, возьмем курицу. А эти куриные крылышки? Да, вот же куриные. Вот, это ножки. Крылья. Ну давай возьмем по одной, одной такую, одной такую. Две ножки. Ну да, вкучаю. В... Пепел. <плак> mm. О, бабушку. Куриную. Куриную бабушку, давай возьмем. Четыре ноги и четыре крыла. Да, нормально. Нормально. Вкусняхи. Ау. Я... Спусатый что берем? Чикен like. leg. Чикен Прекрасно yes. Такой автобусик Чикен дымочек идет Там прямо наши вкусняхи там готовятся oh, uh -huh. yeah, Ну что, ну что, Слава? Они нам продадут куриные лапы? два раза по три. О, Сережа тут у нас очень важными делами занялся. Чинит велосипед. Ну бывает. Эй вы Но, вот это Ураганом это... разрушены. Можно даже посидеть и поуправлять. Да, да, я думаю, да. С ногами? Хоба! Пакетончик? Тейковей? Конечно. Надо спасать нашего друга, который уже отобрал у ребенка пистолет, этот, велосипед. Сережа! Там все серьезное происходит, не до шуток. Да, это вчерашний тот пусть... Да. да, да, да. Я его заснял. Сейчас мы переходим дорогу и идем покупать вот эту вот автопицу. Есть, есть, вот... А зачем? Это же дети, да? В а в чем ты думал, я тебя рассыпат в пакет? Я Доставай? Забирай. Значит, там, в течение нескольких минут не достал, то она И уезжает обратно. Это, он еще, это сдача. Смотрите. Ну, это толстая пицца. И, кстати, крайне неплохо приготовлена. Смотрите, какие у нее края. Как для автомата. Нормалды. Нет, это а вообще это... реально кайфовые сдачи Я забрал вот те копеечки. А. А. Осталось понять, как бы уже. Ну пошли, да, дожрем. Прикольно, это реально очень быстрая штука. Очень понравилось, потому что буквально там 2 минуты, 3 минуты и пицца готова. Это он наш льтузик. Грузимся и погнали на лодку. Ты приглашаешь всех набор? когда ребята разъезжаются с лодки и едут уже к себе в холодные края. А мы остаемся в темном Сейчас посадим да, Славу Слава, на камеру в такси. Хорошего Слава, свидетельства. Спасибо, Спасибо. Давай, Диночка. Да, до встречи. Значит, надо напиши, да, там. На связи. Идти? Все, давай. Ну вот, слава уехал. Ну вот, друзья, наши гости уже покинули лодочку мушу. И этот выпуск уже подошел к концу. Мне, например, Сан-Мартен очень понравился. Клевый островок. Но у нас здесь есть еще задача. Мы ищем бот-ярд, который сможет нас вытащить. Потому что я хочу сделать покраску дна. ну, Собственно, сделать новый антифолинг. Далее мы будем заниматься этим процессом. А все это будет уже в следующих сериях. Поэтому... Друзья, проверьте колокольчик, проверьте подписку, напишите, на накнопайте, что вы думаете по поводу такого формата кино, в котором больше присутствуют музычки, И, собственно, будем развивать канал дальше совместно. До встречи в следующих сериях. Пока!